Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся витами... на витамин-комбинате. Витамин-комбинат находится на Ельском шоссе и граничит с поселком Южным. Поселок Южный находится за вот этой железной дорогой. Вот железная дорога, основная магистраль, соединяет Краснодар с Москвой. По этой дороге идут электропоезда, поезда дальнего следования, переезд довольно активно используется здесь также можно в центр города уехать на электропоезде либо на маршрутном такси поселок южном поселке южном и нет школы все жители поселка южного дети ходят в школу на витамин комбинаде она здесь находится буквально ну не знаю там метров 800 Рядом находится поселок Березовый За, за Ейским шоссе. На витамин в основном преобладает частное строение, по индивидуальную жилищную застройку. Здесь участки по ДЖС, здесь есть сетевой газ, канализация, свет, вода. Все здесь есть. Поселок, витамин довольно старый микрорайон города Краснодар. Витамин-комбинат находится на расстоянии 5 километров от Красной площади. Здесь по Ельскому шоссе пробок практически не бывает, так как оно не такое загруженное, как Ростовское шоссе, например. И доехать можно ну, очень быстро. Рядом большое количество маршрутных, маршрутного транспорта, маршрутных такси и городского транспорта, автобусов проходит. Поэтому люди, которые здесь живут, не сталкиваются с такой проблемой, как добраться, уехать в город. Все, до свидания. Будет еще много полезного, интересного видео.